Хотим поприветствовать победителей 23 февраля розыгрыша главного приза телевизора. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Николай. Очень приятно. Меня тоже зовут Николай. Вот. Хочу пооплодировать и поздравить вас с выигрышем. Вот. А, скажите, а как вы узнали о выигрыше? А, мне позвонили и сообщили, что я выиграл. Прекрасно. Видите, у нас можно выигрывать подарки даже не выходя из дома. А, скажите, а что приобретали, вот что вам купончики? выдали? Мы покупали пылесос моющий, соответственно, химию к нему. Mm -hmm. И нам давали картолом. Ну а техника остались довольны, пользуйтесь. Да, пользуемся, очень в восторге. Прекрасно, масса плюсов. Можно и купить технику, пользоваться ей с удовольствием, и еще и выиграть главный приз. Еще раз поаплодируем и поздравим победителей наших. Спасибо. Участвуйте в наших акциях и розыгры.